Всем привет! Слимбиотик, система для быстрого похудения, разработанная по уникальной формуле, помогает сбросить лишний вес. Больше не надо придерживаться строгих диет, изнурять свое тело физическими нагрузками и ложиться под нож пластического хирурга. Сегодня приобрести стройное тело можно гораздо более простым и безопасным для здоровья методом. К ожирению приводят различные факторы, в числе которых неправильное питание, гормональные нарушения, генетическая предрасположенность и малоподвижный образ жизни. Чтобы избавиться от лишних килограммов, в первую очередь придется пересмотреть режим питания, а также пройти лечебный курс с использованием натурального препарата Slimbiotic. Ампулы Slimbiotic представляют собой уникальную разработку ученых, призванную за короткий срок сбросить лишние килограммы. После приема в организме человека запускается ускоренный метаболизм, что позволяет быстро и безопасно сжигать жировые отложения, выводить шлаки, вырабатывать дополнительную энергию. В отличие от аналогов на синтетической основе, этот препарат абсолютно безопасен для здоровья как во время кратковременного использования, так и в ходе длительной терапии. Он воздействует на клеточном уровне, сжигая вредный для организма белый жир, совершенно не затрагивая жизненно необходимого для крепкого здоровья коричневого жира. Слимбиотик для снижения веса эффективен на любой стадии ожирения. Он не вызывает побочных действий и синдрома привыкания. На сегодня существует достаточное количество блокаторов жировых отложений, однако только натуральный препарат гарантирует безопасное снижение массы тела. В ходе клинических исследований были получены следующие результаты. 96% человек избавились от повышенного чувства голода. 97% добровольцам удалось сбросить до 15 кг за один курс приема. 98 человек потеряли до 10 килограммов за один месяц. 99 добровольцев отметили улучшение общего самочувствия, им удалось потерять до 7 килограммов. Ни один из принимавших участие в исследованиях доброволец не пожаловался на плохие ощущения и негативные последствия в ходе лечебной терапии. Средство получило сертификат качества, соответствующий всем международным нормам. Это в наибольшей степени доказывает, что натуральный комплекс не развод а заслужившее доверие многих покупателей и ведущих специалистов в области диетологии эндокринологии и эндокринологии средства. Заказывайте товар сейчас, ссылку на товар вы найдете в описании к видео. Торопитесь, сегодня действует хорошая скидка на товар.